In hindsight, did you make a mistake annexing Crimea? There is a new law in Russia that provides for mass surveillance. So you wouldn't want to join ISIS if you saw that. А, понял, сейчас, да, сейчас зайду, выполню первую атаку по нему, значит, а у него здание, стенки стеклянные, да? семнадцатого года из 80 стран мира, в том числе и из России. Вот, это работа нашей авиации. А, кто на земле? Они бегут с оружием. У некоторых в руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие для уничтожения бронетехники. Это пилот говорит, я сейчас заеду еще раз. Но стингеров у них нет. Ну, сейчас они немножко рискуют, конечно, наши ребята. Они уже сражались с вами в Афганистане? Бог знает, где они сражались. Где они только не сражались. Это, это международные бандиты. Да. Значит, они удивились. Это попытка зайти с территории Турции. Вот, это работа нашей авиации. А кто на земле? Они бегут с оружием. У некоторых руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие. да? Более серьезное оружие. да? Для уничтожения бронетехники. Это пилот говорит, я сейчас заеду еще раз. понял.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 Это пилот говорит, я сейчас заеду еще раз. Стенгеров у них нет? Сейчас они немножко рискуют, конечно, наши ребята. Они сражались против вас в Афганистане? Бог знает, где они сражались. Где они только не сражались. Это, это международные бандиты. Да, вы застали их врасплох. Это попытка зайти с территории Турции. Блогеры говорят, что фильм, который вам показал Путин, фейк, что на самом деле это операция США в Афганистане. Что вы скажете на этот счет? Если мы будем обсуждать барахло, которое пишут блогеры, мы убьем на это весь день. Я вообще ничего не знаю. Он показал нам это видео, мы его сняли, он сказал, что это Сирия. Вот и все. Зачем им этот подлог?